Хочу задать вам один вопрос. Верите ли вы в паранормальных существ? В этом видео будут показаны паранормальные существа, которые люди сняли на камеру. Фотошоп это или нет? Решать вам. Вы на канале Найтмер Stalker. Меня зовут Алекс, а мы начинаем. Mm-hmm. اتمنى لتطلق الحجة Он какой-либо на другом!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 I don't Run Run Run Run Where are you? I don't Go for that! Ой Как это? Вот оказывается же существует такое и все такое снимают. Конечно, это может быть все монтаж или же нет. Но я думаю, мы многого еще с вами. Не знаем про наш мир. Thank <music> you. Ну, да, понятно, что дохлый. хули. Да, хлеб, короче, бежил. Да, что нет. Да, что нет. Да, если паранормальные мистические явления, существа, которые едят людей, может быть и есть, а может быть и нет. Может это наше воображение, либо же это нездравый смысл, или монтаж. Но правда ли то, что некоторые из этих видео были сняты до того, как люди изобрели монтаж? Да, такое даже есть. Надеюсь, вы теперь сможете заснуть этой ночью. И кто знает, кто может стоять рядом с вами, наблюдать за вами, ходить за вами, чтобы вы даже его не видели. Ведь теперь мы знаем, что мы живем не одни. Вы были на канале Недмир Сталкер. Меня зовут Алекс. До скорых встреч и до новых видео. Ставим лайки и подписываемся на канал.